пошел клевать непонятно как ты слабенько долбить. длинное сало одел такой вот такое вот отрезал тоненькое И на него вот поклевочки участились ребятки а мормышка у меня стоит муравей не блесенка какая-то а просто муравей желтый муравей но это не имеет значения, какой цвет Просто она у меня Более увесистая такая И нелегкая и не тяжелая. Вот она у меня стоит Ну, сегодня трофейный ротан, кстати А мы его здесь замерили, я что-то не помню, друзья Сейчас, подождите, я достану его Я его достану, у меня в ящике, смотрите, друзья Короче, с горелкой с моей вот, с горелкой сравним. Смотрите, горелка. Смотрите, по толщине горелки у него хавальник. Видали, какой хавальник, ребята? Вот, так что за таких ротанов, я думаю, нужно ставить лайки. Вот, смотрите, хавальник у него во какой. Он во всю вот эту длину. Если сегодня у меня вот такие вот были ротаны, как бы вот повсюду, то сегодня этот вот как. И по толщине прям хороший. Вот таких, друзья, надо ловить и вот такие лайки ставить. Смотрите, прям хавало какое, вот. -мо, у него в жабрах потерялся. Пальцы застряли. У него, во, хавальник какой. И рот смотрите, прям монстр. Друзья, вот таких монстров мы ловим здесь. Вот. Смотрите, сегодня я самого большого дартану, который попадался сегодня, вот этот вот. Смотрите, вот этот ротан, вот, по сравнению. О, вот, смотрите. И вот этому он в хавальник только так залезет. Смотрите. Сейчас, стоп. А он его за хера за